всем подписчикам большой привет я сейчас вам хотел продолжить тему про заготовку продуктов из облепихи по упрощенному варианту я из облепихи не оббирая ее светочек, и у меня есть одно видео как заготавливать облепиху с веточками имею соковыжималку соковыжималку которую еще приобрел очень давно. Это советская соковыжималка ручная, которая имеет стакан вытаскиваемый и ручной отжим, то есть механизм ручного отжима. Технология очень простая. Веточки, прям с ягоды веточки, загружаются в эту самую соковыжималку, укладываются достаточно плотно. Вот такими кусочками они режутся. С веточки. То есть ягода с них не обирается, а закладывается прям в соковыжималку. Можно полностью набивать ее. Вот я загрузил соковыжималку и отжимаю вручную сок. Рукоятка, удобная рукоятка. Прям усилием все, всего толовища И для полноты отжима. Я просто поворачиваю стакан этот. Вот полностью отжаты порция сока. Этот сок выливается в банку подготовленную. Банка стерилизованная. Вот видите, какая порция сока получилась. То есть я полностью заполнил эту банку для последующего хранения. Стакан со жмыхом. Вот он жмых. Я освобождаю с помощью вилки вот. у меня получилось еще куча жмыха жмых с ветками которые потом дальше в дальнейшем я использую для приготовления э, облепихового компота компота и можно вываривать еще из, из этого жмыха получать э, облепиховое масло сверху оно собирается но я сделаю компоты то есть полностью перерабатывается вся ягода для того, чтобы у нас обрепиховый сок не портился, я применяю технологию ВАКС. Это банки с винтовыми крышками. Крышки вот такие вот специально. Есть мозги, а эти завинчивающиеся. То есть они поджимаются. После того, как порция сока выжата, я с помощью насоса откачиваю из них из этих банок воздух, видите идет выделение воздуха, то есть он вспенивается, вспенивается и воздух удаляется и из этой банки. Затем вот эту откачанную банку помещает просто в холодильное отделение, обычное холодильное отделение. И потом уже на холодную можно будет еще раз углубить вакуум, то есть еще раз откачать, когда она будет охлаждена. В таком состоянии, в таком виде эти банки с соком сохраняются, полгода и более почему потому что очень много кислоты и кислота консервирует сам сок он немножко потом расслаивается но перед употреблением просто его перемешиваете и используете как полноценный сок вот такая технология простая безотходная очень упрощенная подписывайтесь на канал всего доброго